Всем привет! В сегодняшнем видео я вам хочу показать, как связать вот такой вот э, совсем несложный э, узорчик, называется сотый. Он является очень таким эластичным, мягким, нежным э, и несмотря на то, что можно его связать из тон, тонкой ниточки, он получается довольно-таки пышненьким. Очень красиво смотрится такой узорчик на снудах, э, является он односторонним, как вы видите, то есть... У него есть изнаночная сторона, и он также очень красиво смотрится на свитерах, кофтах. То есть, вот смотрите, вот такой получаются мелкие треугольнички. И своего рода напоминают вот соты пчелиные. Для небольшого образца наберите количество петелек, кратное 2. Я набрала 18 петель и первый ряд. Первый ряд кромочную снимаем не провязанной. Затем вяжем 1 лицевая, ниточку ставим перед работой и снимаем ниточку с непровязанной второй петелькой. Затем снова 1 лицевая, ниточку перед работой, снимаем, делаем, так сказать, накид и снимаем непровязанную петельку. Почему я вам говорю не перед работой? Таким образом мы делаем накид и просто не провязываем петельку. И так чередуем лицевая, не провязанная петелька с накидом, лицевая, петелька с накидом, не провязанная лицевая, петелька с накидом, лицевая, петелька с накидом, лицевая, петелька с накидом, лицевая, петелька с накидом, и кромочная провязываем изнаночной. Второй ряд. Кромочную снимаем, затем у нас идет петелька, а за ней накид. Вот эту петельку провяжите изнаночной. Провязали изнаночной, а затем этот накид с левой спицы переодеваем на правую, не провязывая. Теперь следующие две петельки провязываем лицевой. 1, 2. Накид не провязанный, переводим с левой спицы на правую. Теперь снова 2 лицевые. Накид переводим не провязанный на правую спицу. 2 лицевые, накид на правую спицу, 2 лицевые Накид на правую спицу, 2 лицевые. Накид на правую спицу, 2 лицевые. Накид на правую спицу, 2 лицевые, Накид на правую спицу, лицевая, кромочная, изнаночная. Третий ряд. Кромочную снимаем. Затем у нас идет изнаночная. Мы снова ниточку перед работой, так сказать, делаем накид и снова снимаем непровязанную петельку. Теперь у нас идет изнаночная с накидом. Мы провязываем их вместе одной лицевой. Теперь снова идет одна изнаночная. Мы делаем накид и снимаем ее, не провязывая. Изнаночную с накидом провязываем вместе лицевой. Снова накид с непровязанной петелькой снимаем. Вместе лицевой накид изнаночную с накидом провязываем вместе лицевой. Теперь снова. Накид делаем и непровязанную петельку снимаем. Изнаночная с накидом вместе провязываем лицевой. Итак, чередуем. Накид снимаем, изнаночную с накидом провязываем лицевой. Накид снимаем с, э, изнаночной и изнаночную с накидом провязываем вместе лицевой. Чередуем до конца. И затем последнюю лицевую с накидом провязываем вместе лицевой, кромочную, изнаночную. Четвертый ряд Кромочную снимаем. Затем у нас идут две петельки, мы их провязываем лицевой. Накид с э, левой спицы на правую, просто переодеваем, не провязываем. Затем снова идут две лицевые, накид снимаем, две лицевые, накид снимаем, не провязываем. Две лицевые, накид снимаем. И так до конца ряда две лицевые, накид снимаем, две лицевые, накид снимаем. 2 лицевые, накид снимаем, 2 лицевые. И последний раз накид снимаем, кромочная, провязываем изнаночную. Пятый ряд. Кромочную снимаем и петелечку с накидом провязываем вместе лицевой. Затем у нас идет э, изнаночная. Мы делаем снова накид и с непровязанной петелечкой снимаем. Снова изнаночная с накидом вместе лицевой. А накид с петелечкой снимаем непровязанным. петелечка с накидом лицевой, петелечка с накидом непровязанная, петелечка с накидом лицевой, петелька непровязанная. И так до конца ряда чередуем провязанная, провязываем лицевой, непровязанное провязываем лицевой. И последнее. провязываем э, изна, э, как, провязываем не, э, делаем накид и с непровязанной изнаночной петелечкой Последняя петля провязывается кромочной изнаночной. И шестой заключительный ряд в этом рапорте. Кромочную снимаем. Затем у нас идет первая петелечка, Мы ее провяжем изнаночной. Теперь у нас накид снимаем на левую спицу, на правую спицу с левой. Теперь у нас идут две лицевые. Накид снимаем не провязанной. Две лицевые. Накид снимаем, не провязаны, 2 лицевые, накид не провязаны, 2 лицевые, накид не провязываем так до конца ряда. 2 лицевые, накид, 2 лицевые, накид. Накид обязательно не провязываем, просто переодеваем с левой спицы на правую. И в итоге лицевая, кромочная, изнаночная. И теперь седьмой ряд наш. Мы повторим. Как третий провяжем. То есть седьмой мы провяжем, как третий, восьмой мы провяжем, как четвертый, девятый провяжем, как пятый, и десятый, как шестой. Итак, как третий ряд провязываем, провязываем. Кромочную снимаем, изнаночную снимаем с накидом. Не провязываем. Затем изнаночную с накидом мы провязываем вместе лицевой. Накид с изнаночной не провязываем, просто снимаем накид с изнаночной лицевой. И просто снимаем. Теперь снова вместе лицевой снимаем, вместе лицевой снимаем, вместе лицевой снимаем, вместе лицевой снимаем, с лицевой вместе снимаем. И теперь лицевую и накид вместе провязываем лицевой, кромочную изнаночную. Теперь восьмой ряд, как четвертый. Кромочную снимаем, провязываем 2 лицевые, а накид переодеваем с левой на правую. 2 лицевые накид переодеваем с левой на правую спицу 2 лицевые накид слева направо 2 лицевые накид слева направо и так продолжаем чередовать до конца ряда 2 лицевые накид снимаем 2 лицевые накид снимаем 2 лицевые накид снимаем Кромочная. изнаночная теперь Пятый ряд у нас по очереди идет, то есть девятый. Кромочную снимаем, петельку с накидом провязываем лицевой, а затем у нас идет изнаночная. Мы делаем ее вот так вот, не провязывая с петлей, как всегда с накидом снимаем. Теперь снова изнаночная с накидом провязываем лицевой и вместе Снимаем с накидом изнаночную не провязанную. Теперь снова лицевую вместе с накидом не провязанную, лицевую с накидом не провязанную. Лицевую с накидом не провязанную, лицевую с накидом не провязанную. И так до конца ряда. Чередуем. То есть мы сейчас провязываем, провязываем как пятый ряд. Теперь лицевую, э, изнаночную с накидом не провязанную, кромочная, изнаночная. И последний заключительный ряд шестой, то есть он у нас как бы будет чередоваться затем снова после шестого идти третий, как и первый раз то есть вам нужно сначала провязать 6 рядочков а затем с 3 по 6 просто повторять Итак, шестой ряд кромочную снимаем затем провязываем первую петельку изнаночной и накид который у нас вот следующий мы с левой спицы на правую просто переодеваем теперь у нас Изна, изнаночная идет и следующая петля мы 2 вместе провязываем э, не вместе а как 2 провязываем лицевой вот так а с изнаночной э, получается второй после изнаночной второй идет накид и мы с левой спицы переодеваем на правую теперь у нас идет изнаночная провязываем лицевой следующая провязываем лицевой и накид просто переодеваем теперь снова Лицевая, лицевая, накид переодеваем. Лицевая, лицевая. Накид переодеваем. Лицевая, лицевая. Накид переодеваем. Итак, до конца ряда у нас 2 лицевые, накид просто снимаем. Лицевая, лицевая, накид переодеваем с левой спицы на правую. Теперь лицевая и кромочная и изнаночная. Таким образом, мы с вами провязали только что один рапор полный. И второй, так сказать, уже начиная с третьего ряда по шестой. То есть сейчас вы снова продолжаете с 3-го ряда по 6 с 3 ряда по 6 И столько рядочков, сколько вам нужно в высоту. Первые, получается, 6 рядов вам нужно провязать обязательно. А затем, начиная с 7 ряда, вы провязываете 7 как 3 И продолжаете 3 4 5 6 3 4 5 6 В общем, я надеюсь, что вам э, стало все понятно. В принципе, э, если у вас есть вопросы возникнут, Оставляйте их в комментариях. А так ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ровных петелек вам. Пока-пока.